Друзья, привет! Ну, собственно, биткоин начал корректироваться, или же падать, или же наступает смена недолгого восходящего тренда на уже привычный нам нисходящий. Давайте разбираться, что с этим происходит и какие есть варианты развития событий дальнейших. Во-первых, сразу скажу, то, что тот сценарий, о котором я вам говорил, он, собственно, оправдался. Плохо это, хорошо, я не знаю. Для тех, кто стоял в шортах, естественно, это хорошо, это хорошая прибыль. Для тех, кто ланговал все это время, подбирал здесь падающий нож, те, естественно, оставлюсь в убытках. В зависимости от того, насколько вы управляете своими рисками, насколько вы потеряли или же заработали, естественно. Сценарий, который мы проговаривали непосредственно в канале Телеграма, в нашем я еще о нем поговорю чуть позже, говорили о том, что и я на прошлом видео говорил о том, что максимум по Боллинджеру мы будем иметь 5 свечей, Точнее, это классическое правило данного индикатора, и оно, как правило, себя отрабатывает. Ну и, собственно, подтверждение мы увидели на вот этом вот движении, которое мы наблюдаем сейчас. Была достаточно хорошая коррекция, и так как я и говорил, что вот чем вертикальнее идет инструмент, тем он быстрее начнет корректироваться. И эта коррекция займет практически весь его, вот этот как раз вертикальный рост. Ну, собственно, у нас практически то же самое произошло, что я и сказал. И это ни в коем случае не говорит о том, что я какой-то там сумасшедший гуру технического анализа. Нет, это обычная, обычная классическая теория техники, поэтому здесь как бы ничего удивительного нету, и я не не хочу, чтобы вы там не рукоплескали или еще что-то. В общем, поехали дальше. Значит, что произошло, да? То есть по Боллинджеру на дневке, хотя Боллинджер еще было бы правильно смотреть на недельке, но так как для нас подойдет, в принципе, дневной график, уперлись мы в медиану по Боллинджеру. И очень хороший здесь был отскок, но объем здесь маловат для такого отскока, поэтому есть вероятность того, что все-таки мы будем проходить еще ниже относительно самой коррекции, да, если смотреть по фибо, естественно, так как мы оцениваем классику, да, то по FIBA мы видим, что на Bitfinex мы здесь уперлись в 38 процентов коррекции по фибоначчи нет гарантии того, что мы не полетим ниже и что удивительно то, что допустим по битмаксу здесь вот это вот тень свечи была Достаточно глубокая, то есть, если по ну и рост здесь был меньше, естественно, по почему-то вот это вот э, этот хай был перехаем, да, то есть он вот здесь вот был выше. Ну в общем, здесь немножечко неточности по котировкам бирж идут, да, и по какой определяться, но ну, будем смотреть. Как бы там ни было, тень тенью, да, она уперлась здесь на битмаксе вообще какие-то сумасшедшие цифры. Возможно, я еще думаю, что то проблема в непосредственно в отображении самого некоторого FIBA на бирже битмекс И здесь вопрос, чему тогда доверять? View или BitMEX? Такой себе да вопрос. То есть, вы видите, здесь разбежность достаточная. Даже там до 0.16 была коррекция. 0.16 у нас на 6.160, а здесь 0.16 на 6.250. Ну, такой себе окей okay. какое же может быть развитие событий значит вот это вот двухсоточка да вы можете ее наблюдать 200 мувинг он же скользящая средняя и мы видим что на битмаксе мы чуть-чуть чуточку ее не дотянули отскочили и достаточно сильно можно сказать что здесь продавец там все это скупил дело возможно так и есть и я на самом деле буду рад если так есть что может происходить? Можем в дальнейшем уйти на коррек... не на коррекцию, а в боковичок стать здесь. И после этого боковика, или -то вероятность того, что мы все-таки продолжим восходящее движение. И это было бы, конечно, супер. По вот данной коррекции я, в принципе, все сказал. То есть, есть вероятность, конечно же, еще похода ниже. То есть, здесь пока покупателя не наблюдается. Он, по крайней мере, еще себя здесь не проявляет дальше. То есть, в этой первой свечке, можно сказать, что была откуплена какая-то часть объема. Приличная, но дальше он себя не проявляет. То есть рисуют какие-то степы, возможно, это мелкие наборы позиций. Нет здесь крупняка пока что. Стоит наблюдать. Естественно, пока что я держусь от рынка подальше, потому что ситуация непонятная Шортить дальше непонятно. По-любому, если вы шартили, то стоит немножко фиксануться, либо же там без убыток. Ну, в общем, вы все знаете. Ланговать пока еще тоже, наверное, рановато, потому что... ну Точки входа пока еще не видно, по крайней мере мне. Вот такая ситуация, друзья. Напишите в комментариях то, что вы думаете, куда будет идти дальше биткоин. И хотел бы еще вам посоветовать подписаться на наш канал в Телеграме. Это канал по крипте. Здесь каждый день, в первой половине дня, мы даем технический анализ по основным криптовалютным парам. Также затрагиваем альткоины. Иногда там разбираем каждый день 3-4 пары. Вот так вот, в зависимости от интереса на рынке. И также хотел бы вам предложить, если вас интересует прибыльная торговля на рынке Форекса, я открыл свой новый канал, где я торгую на Форекс. Канал то для того, чтобы развеять миф о том, что Форекс стал хатрон, что на Форексе торговать нельзя и что на нем невозможно заработать. Вот этот канал как раз для вас, или если вы ищете какую-то интересную прибыльную стратегию по Форексу, Пожалуйста, понаблюдайте за мной за моей торговлей и, если бы вам будет интересно, обращайтесь ко мне лично. На этом, друзья, у меня все. Как обычно и большое спасибо за внимание. Все ссылки будут в описании. До новых встреч, пока.